задумался. Он шел, шел. Бетховен нашел, шел, mm. пришел и задумался, забыл. Ну бывает. Надо проверить. Что же купили? Ну что ж там есть? Uh -huh. Uh -huh. Подарок там тебе есть. Есть корм тебе. Малыш у нас. 16-летний малыш. Вспомнил. Вспомнил. Все, сейчас дам.